Всем доброй ночи, друзья мои. А точнее, всем доброго раннего утра. Снимаю этот волшебный зимний лес. И на фоне этого красивого леса хочу вам подарить очень нужный, сильный заговор, который вам поможет э, в важном деле. Если у вас, например, на следующий день намечается какая-то встреча, какой-то серьезный разговор. И вы по этому поводу беспокоитесь, переживаете. И как сделать так, чтобы все получилось так, как вы хотите. Ну, например, там, может быть, проверка какая-то, опять же. И завтра должны вот прийти, проверить или вас позвать. Может быть, ну, для суда не рекомендую. Ну, можно и это сделать, но вместе, да, в комплексе. Тогда получится наверняка. Или хотите что-то завтра купить и хотите, чтобы уступили вам в цене. Вот вы знаете, где это покупать. Одним словом, перед важным делом. Может быть работа светит хорошая и вам хочется, чтобы вас заметили, чтобы услышали и приняли на работу. Перед тем, как лечь спать, обязательно читайте этот заковыр. Но учтите, после того, как вы начитали, вы должны лечь и спать. Потому что ничего не делайте. Не смотреть фильм, не заниматься любовью, не копаться в WhatsApp. Или можете это все сделать, а перед тем, как уже как бы идти, как там, в объятия морфея, уже прочитать этот закон. То есть вот именно перед тем, как спать, потому что после этого вы должны лечь спать, чтобы у вас ваша энергия начала выполнять исполнять это желание. Именно непосредственно перед этим делом, перед тем, как пойти, перед тем, как поехать, то есть на ночью начитываете, на следующий день собираетесь идти туда. Начитать вам нужно три раза. И лечь спать отпустите мысли и прочее может быть даже э, могут быть какие-то необычные сны такое возможно что тут упало, могут быть необычные сны и прочее но здесь больше акцент нужно делать не на то что приснилось а на то чтобы чтобы правильно начитать и на следующий день вы получите результат Итак начнем три раза начитывать звать древних духов, древней силы. этот заговор я составила и составила как бы основываясь на более древние, скажем так призывы. Это мой призыв, естественно, но в древности именно эти духи, призывались для того, чтобы помочь в очень важном деле. Чтобы получилось именно то, что вы хотите. И поэтому я и этот заговор назову здесь и сейчас. Вот прям, чтобы здесь и сейчас это получилось. То, что мы хотим. Но перед сном обязательно. По-другому он не работает. По-другому его и применять нельзя. Это нужно на ночь. И пока вы будете спать, эти силы будут подготавливать все для того, чтобы вы утром Встали, поехали, и чтобы это дело решилось в вашу пользу. Итак, начнем. Заклинаю здесь и сейчас. Я прошу и получаю. Ложусь я спать не на мягкую кровать. Ложусь на камень Алатырь, а под камнем темная рать. Над камнем, извиняюсь. А над камнем темная рать. А во главе три полководца. Адрамелех, Хат и Аждахак. Первый слышит, второй видит, третий помогает. Удачи и дорогу устылает. Мое слово первое, мое слово последнее.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 Мое слово последнее, а врага слова никакое. Ключ, замок, язык. Заклято. Проведите все, как я сказала, и результат не заставит себя ждать. Всем удачи!